Илюха, нужно еще спиртом, мы все сломали, съем. Этот выпиваем, чёрт. Турбоблогеры, ёфту. Нам донатят 16 тысяч. Мы берем килограмм имбиря. И килограмм кокаина. И, и, и, и, да. и берем женщин. Тогда нам нужно чуть больше тысяч. Чуть больше тысяч, чем 16 рублей. и. 17. Мы... 500. Ты его не далю. Не до конца долитое спиртное Говорит о хорошей атмосфере в коллективе <св> Здравствуйте, уважаемые Продолжаем снова нашу серию Алкороликов, алкорецептов Сейчас мы на спирту будем настаивать Водку на помело Перцово-чесночную в и грушевую мы взяли два помело два плода помело в общей сложности чуть больше килограмма где-то кило 250 и теперь мы их первым делом продегустируем затестим. скорее всего помело вот из-за этой своей жирной кожистой фигни будет горчить то есть она даст и цитрусовости и даст горечи поэтому мы После того, как разбавим ее до 40 градусов, сейчас мы ее будем примерно дней 12-16 настаивать на 70% спирту. Потом мы, после того, как разбавим до 40, возможно, добавим меда. Но это не точно. Держи, попробуй. Взрываем. <связать> То, что надо. Я думаю, норм. И теперь. Так как это самая объемная из наших ингредиентов на сегодня, берем самую большую банку. Сейчас будем разгонять спирт до 70%. Примерно нам на такую банку надо 2,5 литра чистого. Блин, на стакан-то я не принес? Спасибо, господин оператор. Так, третий стакан. Так, 4 стакана. Сейчас делаем 5. Вот, теперь это разгоняем до 70 градусов. 60 для настаивания это то, что надо. Правда хотел 70. А, да. а сколько 4 стакана же залил? Или 5? Я уже не помню, но добавь спирта. Тогда на другие может не хватить, Тут смотри еще сколько. Пусть на 60 настаивается. это не принципиально. Вот, и поехали фруктики. Она потом будет без добавления воды идеальным. Потому что помело даст свой сок, тем самым разбавит его. Будет норм. Помело сочное, ты же попробовал. Кошерно. Будет смачно. Будет смачно. Примерно килограмм помелушечки. Вот такой вот объем 60% спирта. Вот пошла первая. Когда я ставил на яблоки что-то типа Антоновкин, там как-то по-другому что-то называется, но очень похожее, плотное. Яблоко забрало в себя спирт. То есть вот такой вот жесткое вот. Яблоко забрало вся спирт и, и хрен его потом отдашь. Но осталось твердым. Сейчас э, увидишь, какая груша. И может быть вот именно этому Вильямсу. Это самое лучшее из того, что у меня сейчас было на выбор. Конференции не было, лучше бы конференцию взял. Кило 250 груш. 24. 6,8. Мы сейчас возьмем по две грушины, отправим в каждую банку. Догоним баночку сначала до 70. И просто потом для разнообразия, наверное, мы сделаем какой-нибудь из грушовых банок, добавим, например, что-нибудь еще. 60. Ну, это нас устраивает. 60 это хорошо. Теперь по 4 э, внешней части груши, то есть сердцевину. мягко. Хм, мягкая. Это уже хорошо. Это норм. Ее потом еще и пожмякать, ну, да. и будет процентов будет безосходное производство. Вот здесь по примерно 400 грамм груши Вильямс Пакхамс улетело. Так что мы теперь это снова запаковываем, убираем. Пусть оно хранится и приступаем сразу к следующей. Если хорошо натягивает, считаешь, что вакууматор. Угу. Чесночное с перцем. Две головы чеснока. А чеснок, ну ничего, дорого стоит. Чеснок сейчас по это, по 300 в магните, где по 400 в пятерке. Ну, 370 в э, верном. Бля, я охуел с этого. Когда узнал что в Москве килограмм имбиря стоит 7500. Но это не точно. А? Сука, грамм. грамм депутатского кокаина стоит тысяч рублей. Я, сука, грамм кокса лучше возьму, чем нахуй. Зайдите его в жопу с такими ценниками. пользы будет, может быть, даже и больше. Кстати, хороший был бы ролик. Нам донать от 16 тысяч. Мы берем килограмм имбиря и, килограмм, и, килограмм, и, и, грамм кокаина, и грамм кокаина. И берем женщин. А Тогда нам нужно чуть больше тысяч. Чуть больше тысяч, чем 16 рублей. и мы... 17. 500. Ну блин, ну я... Мне кажется, женщины за полторы тысячи рублей... Адские Они сделают так, что у тебя будет все хорошо. из имбиря, и с кокаина одинаково. Так что ссылка на карту для доната в описании. И вот здесь вот вот таким вот шрифтом донайте денежков и мы снимем обзор на что лучше. За 7,5 имбирь или за 8 тысяч депутатский. Закрытый показ, темные камеры, заблюренные лица. Чеснок мы просто раздавим каждый зубчик. Он раскроется, резать нафиг не надо. Дальше отправляем уже перец, это же перцово-чесночный. Перец берем самый душманский, душистого, где-то вот так вот вот так, вот, так вот. целую ладонь. Вот. Перцы мы просто расколем, чтобы они раскрылись не прям в труху, и именно нужно брать свежий перец. Вот у нас такой небольшой крошево душистого получилось. И немножко обычного перца черного горошка. Ты еще не разбавлял, да? Его? Я, а, блин, я, кстати, да, надо было закидывать. Ну, уже сейчас не принципиально. Да, да. Это не фрукты. Здесь, да. здесь вот. разбавим чуть позже. Ладно, и так сойдет. Это точно отдаст свои ароматы. Это у нас оставшийся спирт, он все равно сюда и уходит. Его не долил. Не до конца долитое спиртное говорит о хорошей атмосфере в коллективе. Быть может в этом есть какой-то смысл. А может быть и нет. Смотри, я раньше думал, что вот это вот немецкие аплодисменты. Я бы это комедиан научил. Вот они, немецкие аплодисменты. 65. Многовато, да? Да я бы не сказал. Я бы не сказал. Ну да, 65 и норм. Да. Я просто не знаю, как нам с этим. Добавлять еще одну головку чеснока или нет? Можно. Добавить? Да. Не, лишним не будет. Мне, как кажется, лишним не будет. Ну давай, закинем. Реакция пошла, пузырьки по ну, все как бы все. Пошли, пузырьки пошли. Ну, реакция идет моментально, да, да, судя по пузырикам? Да, да, да. Ну что ж, уважаемые. Четыре баночки настоечки готовы. А теперь мы жахнем. пятилитровой банки настойка на помело, ушло в общей сложности чуть больше килограмма. Здесь груша один, груша два. В какую-то из груш мы добавим еще один ингредиент буквально перед окончанием настаивания. Настаивать будем 12-14 дней. Одну грушу сделаем уникальной. Здесь ворованные рецепты, идея от архангельской водки, чесночная с перцем. Три головы чеснока, пару гроздей, пясти, пясти, душистого перца, просто раздавил его ножом, и обычного черного перца. 60, 60, здесь, по-моему, 65, здесь тоже 60 градусов, вот в этом состоянии оно будет настаиваться порядка... Двух недель. Затем мы это все продегустируем. А вы пока что подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Смотрите другие видео с канала. И ждите, ждите этого ролика. Поэтому нужно нажать на колокольчик. И придут оповещения. Пока.